Ставьте ну, вот такие мальчик. жирные пальцы, лайки. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я готовлю летнее, очень быстрое, вкусное блюдо, которое понравится всем, кто следит за своей фигурой. Это будут шашлычки из баклажанчиков. Очень просто и очень быстро. Главное, чтобы были хорошие угли. Чтобы баклажанчики очень быстро приготовились я делаю на них вот такую нарезку сеткой тогда жар будет быстро в них заходить и они очень быстро приготовятся и не успеет шкурка у них загореть и обуглиться Также я делаю и изнутри вот такую сеточку. В эту разрезики, в эти разрезики будут очень хорошо заходить те ароматные пряности и приправки, какие я сюда буду добавлять. Летний чесночок очень нежный, поэтому я его положу побольше. Хорошенечко поливаю растительным маслом. Баклажаны на гриле одно из самых моих любимых блюд. Я у тебя стройная? Да. А все это потому, что я кушаю баклажаны жареные на гриле. Это правда. Теперь я слегка солю каждый баклажанчик. На соль намного легче, вернее на масло намного легче ложится соль. Так. В самих овощах уже достаточно природной соли, поэтому здесь нужно только чуть-чуть, чтобы больше почерпнуть вкус. А вот здесь в этой баночке у меня густая шрирача. Это гуща, которая остается от того, когда я делаю шрирачу. Она очень острая, но в то же время ароматная. Поэтому я ее буду ложить сюда по чуть-чуть, чтобы только добавить пикантности самим баклажанчикам. И вот в эти разрезики хорошо туда забиваю чесночок. Из пряности я буду использовать зерна кориандра, совсем чуть-чуть зиры и розовый перчик. Я эту смесь пряности уже немножко растолок в ступке и теперь буду посыпать баклажанчики. Вот так по чуть-чуть. Вот. И все готово. Ждем, когда прогорят угли. Угольки уже почти прогорели, и я протираю решеточку. Она прогрелась, все лишнее с нее выгорело стала красивая и хорошенькая теперь я смазываю решетку красительным маслом баклажанчики центре еще слишком много жара поэтому сначала по краешку пусть немножко угольки еще разойдутся красота Баклажанчики уже готовы, а дегустацию будет проводить самый лучший в мире фитнес-тренер, моя любимая Танюшенька. Спасибо, Андрюша, что передал мне слово. Я сегодня продегустирую свое любимое блюдо. Это поистине шедевр. Конечно же, вы со мной согласитесь, что лучше баклажана летом еще никто ничего не придумал. Поэтому я приступаю к дегустации. Баклажанчики готовились на гриле, здесь шрирача, шрирача это острая приправа, супер острая, здесь чесночок, также острый ингредиент, который э, очень хорош для нашего пищеварения, поэтому если вы любите баклажаны, а они очень в себя впитывают масло при жарке, лучше конечно жарить на открытом огне, на решетке, либо же запекать в духовке. Ну, запах чудесный, потому что пахнет лесом, пахнет костром, пахнет просто чудесно. М -м -м. Сочный, мясистый, остренький. Практически не соленый, это хорошо, меньше соли лучше будет. М -м -м. Класс. Я баклажанчики люблю без каких-либо еще дополнительных мяс, овощей, не дай бог картофеля, поэтому готовьте вместе с канала «Вкуснее, чем дома», я его полностью подменяю, так и подменю. Подписывайтесь на канал Вкуснее, чем дома Ставьте вот такие жирные пальцы Лайки Ссылочка вот здесь внизу а рядышком есть колокольчик Нажимайте на колокольчик И вы будете всегда в курсе всех новых видео На канале Вкуснее, чем дома И помните Кухня это самое спокойное место А подписываться не сказала? Сказала.